Приветствую друзья, приветствую, партнеры. Меня зовут Алена Шопкина и, как и обещала, записываю вам очередное видео о том, как я сходила к своему врачу. То есть Напомню вам, что я сейчас нахожусь в на 8 месяце беременности и к врачу я, конечно, не за очередной консультацией, а также проконсультироваться по поводу применения нашего продукта Droneful Plus. Еще раз покажу вам эту баночку. Итак, что же мне сказал врач? Я вам скажу так. Во-первых, мой врач не какой-то районный гинеколог или акушер, это ведущий специалист в нашем городе, с безупречной репутацией, с 40-летним стажем, имеющий кучу дипломов. То есть один из лучших в нашем городе, и поэтому его словам не доверять я просто считаю глупо. Вот я всегда все его рекомендации строго выполняю. Итак, посмотрев на эту баночку, он очень долго ее изучал, я вам скажу, все читал внимательно, потом, цитирую, спрашивает меня, «Алена, где ты взяла это чудо?» Быстренько рассказывал мне, кто производитель, где это чудо изобрели, кто, кто этот гениальный ученый, который все это придумал. Я говорю, лучшего продукта в плане правильного питания и витаминов, да, я просто говорит, не видел. Я ему, конечно же, все рассказала про нашу компанию, про наш продукт, он был просто в восторге вам честно скажу, и сказал мне не то, что он рекомендует, он просто говорит, ты просто обязана это принимать. Выкидывай все свои витамины, все свои препараты, которые я тебе прописывал, и пить только его, тебе больше, говорит, сейчас ничего не нужно. Настолько уникальный состав, который, в нем есть все, все, что необходимо сейчас мне, как беременной женщине, принимать. Единственное, что сказал, по одной капсуле только принимать, потому что потребовать как бы многовато для меня, а по одной в самый раз. И что я вам еще хочу сказать. Он не то, что мне порекомендовал, он для себя еще заказал в для, для себя и для своей любимой жены. То есть если врач, даже просто первый раз увидев состав, почитав, настолько уверен в этом препарате, что даже берет для себя, для личного использования, рекомендует мне, как беременную женщину, то есть он же несет все-таки ответственность за меня, правильно? Рекомендует. То какие еще доказательства вам нужны, я не знаю, ребят. Если мне это нужно, то вам, здоровым, крепким, тем более это нужно. Я вам всем рекомендую, я вам всем советую приобрести, попробовать. Результатами вы будете просто шеломенны, я вам гарантирую. Ну, о своих результатах я сегодняшнего дня начну применять. О своих результатах я вам расскажу в следующем видео, буду очень часто делиться, то есть постараюсь как можно чаще, своими результатами, изменениями какими-то в организме. Так что, если кого-то заинтересовал этот продукт, обращайтесь ко мне, я вам всегда помогу, расскажу, как приобрести, расскажу о составе. Все мои контакты сможете найти либо под видео, либо на дне. Все, прощаюсь с вами до следующего видео. Обязательно скоро увидимся. Все, пока-пока.